Начинаются свары среди сыновей Ростислава, сидевшего все время в Смоленске, и других племянников Ярослава Мудрого. И начинаются склоки, склоки, они множатся, они множатся. Вот в этой ситуации дети Олега уговаривают половецких ханов пойти помочь им отбить Чернигов. Но у них нет денег, чтобы заплатить половцам за эту экспедицию. И вот тогда вот это показывает, как нравственность расшатывается под жаждой власти. И тогда они договариваются о том, что они расплатятся с половцами, разрешив им ограбить Черниговскую землю. То есть психология такая, ну, что мужики быстро обрастут с скарбом, и мы в следующем году с них снова соберем дань, как положено. Ну, а так вот половцы ее соберут. Это 1078 год. История России